Друзья, приветствую вас на своем канале Гриндагер ТВ, это Counter-Strike, я сейчас буду рубиться с другом, а, вот, и посмотрим, что у нас, короче, я ему сейчас напишу в чат, а, братан, ты там чё, как вообще, так, я тута. Это чисто вот э, обычная запись э, Просто контра, Вот И мы, короче, просто с другом решили порубиться я решил записать контрол Первый раз в жизни я буду стремить, короче Строго не судите Потому что это мой первый раз э, Играю по сети Именно И плюс еще стремлю все мы посмотрим, что у нас получится не получится но будем надеяться, что меня хирячить долго не будут короче я не профиль но играть умею грубо говоря не, давай, не. Вот. так что строго не судите кто меня сейчас смотрит или только зашел на мою трансляцию напишите в чат либо просто напишите мне будет приятно кто ко мне зашел вот Нук, ну, правильно, да, нук. И сейчас по-любому каких-нибудь э, дохрена будет людей, которые чисто с щитами играют. Хотя уже пофигу, в принципе. Будет-да будет. Короче, это обычная запись э, трансляции. Я решил попробовать с другом порубиться. И много людей, которые здесь будут По любому профилю Либо просто начинающие Вот Сейчас посмотрим, что будет Матов Я думаю, использовать мы не будем При трансляции Потому что вы сами знаете Эмоции до хрена Много Чисто Будем мы играть за, наверное, террористов А где я? А, ну, в принципе, это у нас разминочка. А почему я один? себе. Это, конечно, писец. Чувак, ты давай посторожнее, окей? Красавчик Так, возьмем Пушечку другую вот Так, ну, по-любому Они тут где-то тусуются Ай-яй-яй-яй-яй, блин. Ладно. Погнали. Блин, без разминки, сразу говорю, что без разминки никакой не было, я зашел, как видели. Не оправдываюсь, но так и есть. Меня прям в голову садили, короче, жестко. Ну, внизу сидит, скорее всего. Успеет. Успеет. What Майлин. Похоже. Да ё-моё! шесть так ну придется вас натянуть Да ёлки-палки, блин Точите, блин, уроды Засадил ему пульку. ништяк выиграть Да конечно я вау нифига себе Вот как-то так, короче, пацанчики. Это обычная запись, я просто решил записать контру, что вообще, как будет. Подписывайся на мой канал, ставь лайки, не пропускай мои стримы. Это обычная запись была. И тебе, Кирюха, большое спасибо, я звание получил наконец-то. Ставим колокольчик, чтобы не пропустить мои видосы. И до новых встреч, будет еще стримы. Это обычная запись, еще раз говорю, просто решил записать. До новых встреч!